Или... Mm, да, я на прошу тебе чего. <связывая> мне по-моему показалось ага, Мне нет Не, не я сделал So good. Oof Oof Угу. Откуда он там сборки стреляет? Ой-ой-ой! Со спины! Как это со спины? Да ну не со спины, а вот э, с 320-х то выпал. У тебя прицел есть? Вижу, вижу, тихо-тихо, да. А зон тебя погонит все равно, дурила блин. Она нас тоже погонит. Ну, ну, Ох, нет, нет. Один, нет. Один сдох. Говорил, надо домик было занимать план. Блин, и дымов нету, блин. Не, не сиди пока не высовывайся. Да нет, я не собираюсь никуда уходить. Сижу, сижу Так их тоже двое, осталось, вижу одного Сань, поменяемся местами Вот там, слева, слева один Если повнимательнее будешь смотреть Двое, двое, двое, двое, бегут К нам Тут Двое, двое бегут Давай обойдем Они, они не видят тебя <Слышко> Осторожно они где-то здесь вот прям. Они прям рядом. Я знаю. Блять, не кажется, они в домах А зон-то на нас. Они, они в, в доме, вот в этом напротив прям на двести Вижу, вижу, вижу, вижу. Я тоже вижу. Прям на меня бежит. Слева от меня. У меня их два просто. Ну, один стоит, а другой так взял. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи.